Это ваш красивый дом, но он может стать таким. Чтобы этого не случилось, для ваших телевизоров мы предусмотрели одну общую тарелку на крыше. Вам всего лишь необходимо подключиться к кабелю у вас в квартире, а дальше мы проложили его за вас. Также для ваших кондиционеров мы приготовили уютное местечко на балконе. Балконы вашей квартиры являются частью архитектурного ансамбля дома и не предусматривают остекление. Ну и белье. Это просто неприлично. Сохраним наш дом в первозданном виде.